Всем хвоу, мои френдс, с вами снова вегас шоу, и сегодня мы с вами будем продолжать проходить серию игр Grand Theft Auto. И на очереди моя ностальгическая часть игры, игра моего детства, а может и вашего детства, потому что это любимая часть многих геймеров, и в том числе считают ее самой лучшей частью среди серии GTA, под названием GTA San Andreas, да... Вы ждали ее на моем канале. Я однажды проводил голосование, какую часть мне проходить. GTA 4 или GTA San Andreas. И те, кто голосовали за GTA San Andreas, они ее дождались. Да, многие в эту часть играли, в том числе и я. И я буду, как всегда, все по ходу видео рассказывать. Кстати, хотите прикол? Ну, во-первых, звук у меня будет, как всегда, радио на минимуме, чтобы мне не прилетели авторские права. То я знаю, этот YouTube гадкий. Блокировать ролик будет. А Во-вторых... Игра на современных компьютерах очень плохо типа идет там выпускали на этого видео темы, но ограничитель кадров я ставить не буду, буду ставить лишь в исключительно редких моментах, когда будет совсем все плохо, а так буду проходить в 100, в 200 FPS и вы посмотрите на те баги, которые, блин, присутствуют в этой игре. Вот, ну чё, давайте начинайте ностальгировать, погнали народ, начать игру. Эх, приятные времена, когда я раньше в нее играл, вводил читы на танк и устраивал беспорядки в Лос-Сантосе. Вот, а те, кто в неё не играли, вы с ней познакомитесь. Спустя пять лет, которые я провел на Восточном побережье, пришло время возвращаться домой. В Либерти Сити, то бишь. 3D-вселенная, кстати. Карл, это Свит. Как дела, Свит? Что случилось? Понимаешь, мама, она мертва, брат. Я убили балосы. Вот мы в аэропорту, сейчас сели в таксишку. Это и нас тут останавливают. Смотрите, это главный антагонист этой игры. Пассажиры, выходите из машины с поднятыми руками. Стоп, на колени. Теперь на живот. Вот так. Это Фрэнк Темпани, знакомьтесь Справа Пуласки, а слева Эрнандес Я возьму это Эрнандес Эй, чувак, э, ты что, это мои деньги? Это грязные деньги Мои деньги Эй, не парься насчет, э, по -по после разберемся Добро пожаловать домой, Карл, рад, что ты вернулся Надеюсь, ты нас не забыл, парень Черта с два, офицер Темпани, я только удивляюсь, почему вы так долго Машина его Полегче, чувак, черт. Это подкупные копы. Го в береги. Ох, виноват. Ч встал? Валяй сюда нахрен, придурок. Тупой мексиканец. Ой, прости. Мой чемодан, эй, чувак, мой чемодан! Он в таксишке остался. Похоже, таксист заберет все мои все вещи карла нахрен. Вот видите, что? Эти продажные копы. Как поживаешь, Карл? Как твоя замечательная семья? Я приехал на похороны у своей матери, ты знаешь это. Да, я слышал. Итак, что у тебя стресс... Еще стрессуешь, Карл? Ничего, я теперь живу в Сити. я чист. Но сейчас в Лос-Антосе будет жить. Нет, ты никогда не был чист, Карл. Ну да, кстати well, Так, посмотрим, что у нас тут Это оружие офицера Пуласки Которое использовали, чтобы убить Офицера полиции около 10 минут назад Офицера Пенделберри Как хорошо человек Какой хороший человек был Быстро работаешь, нигер Ты прекрасно знаешь, что я только что с самолета Как хорошо, что мы нашли тебя и орудие убийства Это не моя пушка Не буду читать Какого хрена вам от меня надо? Когда ты на понадобишься, мы найдем тебя. И не стреляй больше в полицейских, как раньше. Буду, буду стрелять. Буду убивать пачками. Вы не можете бросить меня здесь? Это же территория Балоса. Мне казалось, что ты сказал, что ты чист, Карл. Смотри, не ударьте. Еще увидимся, Карл. Сейчас мемочек будет. Смотрите. Ах, oh, щет. Наверное, вы его слышали, <связать> вот это вот мемчик Это самое сложное место Территория Баусов, Роллинг Хейтс Я не буду частью Стрит в течение 5 лет И Баусы наверняка воспользовались этим Что, вот у нас сейчас начнется геймплей Вот эти продажные менты будут нашими главными антагонистами Вот, наш главный протагонист Знакомьтесь, это Карл Джонсон Или же Си Доджи, или же Си Джей Называйте его как хотите Негритосик Но он не первый афроамериканец в серии GTA был еще, Были еще протагонисты в GTA 1, негры. Точнее, один. И, знакомьтесь, вот это вот ходит Баос. И тоже заклятая группировка этой игры. Вот он, в фиолетовом. Вот так вот передавим их. Почему бы и не передавить? Давить. Эх, как вы видите, у нас тут есть велосипед. Эта часть GTA самая разнообразная. Она не могла в графику из-за того, что выходила на PlayStation 2. Но зато... О! Помните, покважи с из GTAVA CITY. Вот она. Покважи это. Мы собирали спрятанные пакеты вот в GTAVA CITY. Вот она. Если что, это 3D-Вселенная, по сути. Последняя игра из 3D-Вселенной, которая выходила на ПК. И вот. Поэтому пройдем ее. И все с 3D-Вселенной у нас покончено. По сути. Но игра происходит. Grove Street. Дом. По крайней мере, он был им до того, как я все запорол. По крайней мере, это... Игра происходит в 1992 году. Еще до событий GTA 3, GTA 3 в 2001 я напомню. Big Smoke. Сейчас мемчик тоже будет. Мимас, смотрите. Это дом Карла Джонсона и его мать матери, которая погибла. Вообще есть я в, в описании видео оставлю ссылку на видос приквил. А... GTA San Andreas, который выпускали разработчики еще до выхода игры. Вот там все объясняется, как все произошло. Как маму у СиДжея убили, почему он сюда приехал. Мама, они что-то задумали. Вот, оставлю на русском языке. Хотите, посмотреть, если хотите, вникну... вникнуть в сюжет. 20 минут идет. По сути, не так уж и долго. Смотрите, сейчас мемчик будет. Рука сквозь стол прошла, кстати. Ты не выбрал не тот дом, бурот. Эй, Биг это я, Карл, остынь, остынь! Си Джей? Мой пес, как дела? Эй, Эй, ты в порядке, чувак? Нет, чувак, ты же знаешь, моя мама. Эй, я не знаю, почему это произошло, но я тебе обещаю, что найду того, кто я убил. На улицах сейчас опасно, пес. Я не пси на тебе. Как говорится в книге, мы все благословлены и прокляты. Какой еще нахрен книги? Многое заставляет нас смеяться и плакать. Но сейчас нам нужно позаботиться о делах. Пойдем к твоему брату, он уже на кладбище. Давай идем. Ну, кстати, вот говорят, GTA San Andreas самый лучший сюжет, даже кто-то его признает лучше, чем в GTA 4. Посмотрим, как Рус Александр сюжет зайдет. Хочешь за руль? Да, было бы круто. Прикольная тачка, Смоук. Ну ты же меня знаешь, мне нравятся такие тачки. Нужно оценить эти куски металлолома. А мне нет, мне не нравится. Это машина моя самая нелюбимая в игре. <coughs> После тракторов там каких-нибудь. Я не видел тебя все эти пять лет, чувак. И рад твоему приезду. Думаю, что они тоже будут рады тебя увидеть. Вот, знакомьтесь, справа Кендалл, посередине свит, а слева Райдер. Или же Изи-И. О, Карл, рада тебя видеть. Это сестра, если че, Кендел, сестра Карла. А Свит брат э, Карва. Я не могу поверить, что она мертва, чувак. Это еще один represents... похороны, которые ты пропустил козел, как и похороны Брайна. Брайан это, это был убитый брат Си Но только не последний пять лет нигер. И куда ты собралась? Что, иди до хрен, Я иду к Сизару. Черт из два, девка! Ты не можешь с ним встречаться, ты, ты же знаешь, что он без из враждебной банды. Слушай, сюда, ты? я люблю его! У меня хотя бы принцип есть. Ох, Карл, скажи ему. Да не говори мне ничего. Да, да, да ладно, пусть Но если он не будет тебя уважать, то какого хрена ты говоришь, как будто там я колышет? Иди нафиг, ши. Ну вот опять. Это полное дерьмо, чувак. Вообще все. В смысле? Что, кроме того, что нашел наша мать мертва? Все очень плохо. Вот давай открой открою тебе глаза. Тони похоронен 20 -20 вот there. там. Лилтл Дэвин вон там, а Биг Дэвил вон там. Чувак, это полное безумие. Park, Честно, сейчас начнём стреляют, потом задают вопросы. <laughs> полное безумие, это в точку, кстати. Ой, сейчас это будет мой нелюбимый моментик. Вот наша банда, по сути. Мы Groove Street Families, наша банда называется. Мы в нее входим. Баусы, едут, уложись! Ой! А, ублятки моя машина! Нужно было сейчас в район, здесь слишком опасно. Хватай велик! Да, конечно, я не разучился. И сейчас вот эти вот придурки нас будут преследовать. Кстати, вот, чтобы быстро ехать на велике, надо просто на W постоянно нажимать. Вот. Вот, постоянно на W. Эх, был бы у меня пистолет, я бы их сейчас просто грохнул. Но у меня нет пистолета, я его не подобрал почему-то. Они нам по нам стреляют нафиг. Из УЗИшки. Стреляй лучше по райдеру. Эх, как мне нравится наша... Ба... Ты куда поехал? Вы куда поехали? Кстати, интересно, вот. Я вот это видео записываю 17 апреля. Если что, 17 апреля. И посмотрим, понравится ли эта часть GTA больше, э, чем Watch Dogs там, Rus Александру Games. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай, так нечестно. Поч почему? Почему так нечестно? Он я просто сдвинул нафиг. Да блин. Черт, машина боссов едет за нами, расходимся. Не вставай придурок! Вот GTA 3 Василию совсем Рус Александру не понравились, а вот четверка с эпизодами такие средненькими ему играми понравились, ну показались. Все-таки считает он, что Watch Dogs лучше, Why чем вот эти back? перечисленные части GTA. Ой, да блин, что-то мне не везет. И вот посмотрим, понравится ли ему GTA San Andreas больше, чем Watch Dogs. Посмотрим. И в плане сюжета, кстати, почитает ли он это частью. Частью лучшей. Частью GTA. Он мне, потому что немножко играл. Он мне рассказывал. Кто из вас в эту GTA San Andreas играл? Пишите в комментах. Вспомнится, да, старые добрые времена, да, пёс? Да не называй меня так. Блин, была бы бита, я He's бы сбил тебя. Now. Но к сожалению, в отличие от The standem это тут нельзя, блин, битами биться. Прыжки совершать на левый контур, если что. Вообще я скажу, что GTA San Andreas мне типа ну не сильно нравится, не моя любимая часть GTA и в детстве тоже миссии почти тут очень крутые и разнообразные и вся такое все дела, но я что-то не мог пройти игру, почему-то не мог заставить себя в нее играть. Меня уже пол хп снесли. Балосы придурки нахрен ненавижу их. Че, давайте первое место займем. Ух, на вельке покат покатались. Че, все? Ух! Заняли первое место среди наших братанов. Пришлось потягаться с этими... <кхм> Но я показал Нигерам, ты тоже здесь гэнгста. Райдер, Нига. Итак, когда ты уезжаешь, Кару? Я еще не знаю, думаю, мне лучше отстаться. Дела идут хуже некуда. Ну да, все, что нам нужно, так это твоя помощь. Ох, чувак, я не подведу тебя, клянусь. Эй, мы позовем чуваков с бандой и начнём веселье. Ты с нами? Не, я устал хочу отдохнуть. Я пойду попозже. Хорошо. Тогда забегай, мы все болтаемся на улице. Да, и найди себе нормальную одежду, балда Иди, исходи, сходи постригись. Это позор находиться рядом с тобой Ну, блин Мне нравится такая одежка Ты сможешь восхранить игру, войдя в дом Карла Это наш дом теперь Раньше тут жива мама Карла А сейчас мы будем жить Если честно, я боялся этого места Расскажу немножко по... Ну, расскажу, почему я его боялся в детстве Да сейчас жуткое место Это часть GTA если честно, самое жуткое, как бы это странно, признавать. что то у меня 30 фпс в игре стало. А почему? Почему у меня 30 фпс? У меня же ограничитель кадров выключен. Что за хрень? Подождите. У меня ограничитель кадров включился. Самостоятельно? Я его не включал? Ну, ладно. Что, заходим в дом? Смотрите, давайте экскурсию, как всегда, проведу по нашему дому. Это дом пустой, тут никого не будет, кроме нас. И тут много раньше было слухов, что тут вводится призрак мамы СиДжея. В этом доме обитает. И я вот этого всегда боялся. А еще был слух, что из этого телевизора вылезает девочка, призрак девочки, как из фильма «Звонок», если что. И поэтому, блин, даже был... Это... Если хотите, загуглите. GTA San Andreas TV Ghost. Э -э, Как-то так, короче, там будет такой пруф. Я, как пец, когда это увидел, так обосрался. И просто тут тупо тишина в доме. Никакой музыки не играет. О! У нас тут есть фотоаппарат. Смотрите. Можно взять и сфоткать котика. Вот. Потом, что у нас тут есть? Кроватка, но мы на ней спать не можем. В отличие от GTA 4. У нас здесь гардероб. Есть отражение. Но только тут музыка играет. Ух, смотрите, какой красавчик. Надо сфоткать обязательно себя. Потом еще тут будет спавниться баллончик с краской. Но это потом уже, по ходу миссии. Вот здесь можно, по сути, переодеваться. Можно снять себя с одежду, кроме трусов. Но сделать этого не рекомендую. Все будут на улице смеяться. О, Vice City. Плакат из Vice City. Локация. Тот самый пляж, где первый дом главного героя. Блин, я ностальгию испытываю, несмотря на, на то, что. Почему несмотря на то? Я и так и ностальгию испытываю. Можно взять поиграть в телевизор, смотрите. Оба. Игра у нас такая есть. Прикольно, да? Что тут можно в игру играть, да? Я и в нее играл. Я все игры проходил в GTA сто на 100%, по сути. Игра внутри игры Но я не буду это на видео проходить Поэтому нафиг надо Если что, вот на этой фотографии Вот это вот э В центре Вот это светлое пятно Это типа снежный человек у нас запечатлен Представляете? Потом, кстати, у меня еще В модификации по GTA San Andreas Играл, и вот в одной из модификаций Где были просто тупо заменены текстурки На этом телевизоре была страшная женщина изображена какая-то И вот из-за этого я вдвойне забоялся нахрен этого дома Из-за какой-то чертовой картинки на телевизоре Я всегда думал, что она вылезет и пойдет, блин, меня дубасить Ну ладно, давайте сохранимся Я, я хочу что-то сохраниться на свой свод. Не дай бог сох сохранюсь, там сто процентов набрано так, ну все, погнали дальше. А я снова включил, вы... ну точнее, выключил ограничитель кадров, потому что хочу, блин, проходить игру с 60 fps, чтобы вы видели все ее баги. Заглянуть в крайдуру. Ух ты, потом заглянем. Вот смотрите, это. Ой, ну, естественно, тут. Думаю, мне надо разозлить тебе кое-что. Эй, Свит, что случилось? Пропускать ему. Ой, можно пропустить разговор по, по телефону, но делать этого не буду. С... Женщины легкого поведения ходят, я их любил убивать. Вот у нас тут. Справа бомжик ходит. И решили поболтать? Ну, я, знаете, эта серия получится, как всегда, вступительная. Я тут все буду вам рассказывать. Вот это наша банда, чуваки, которые... Групп Street Families. Они нас будут... Это... Что-то я их заткнул. Они будут нам помогать там. Тусить с ними можно, по сути, вот бродить Потом, чё? Показать вам? Люди на улицах будут разговаривать О! Кастет! У нас тут есть. Всегда советую его подбирать, потому что нахрен кулаками драться Вот! Это, вы видите, первое оружие мы нашли после фотоаппарата Хотя фотоаппарат это не оружие Как любит это, покажу все тайнички с оружием, которые я знаю вот на районе Грув Стрит Вот у нас тут лопата есть Видите, раз, в апату нашел. Хотите еще покажу оружие, да? Чтобы вы знали, где все находится. Ну, почему бы и нет, да? Вступительная серия, ничего не критикуйте, я тут все вам покажу. Так, запрыгиваем на эту крышу. Потом на эту крышу. А! Вот вы, получается, видели первый бак из-за высокого FPS я могу просто взять и умереть о что-нибудь. Поэтому я тебя ушатаю и получу твой пистолет. И баб... баблешко, естественно, нам нужно. И тебя ушатаю. что-то возле дома улегся. На тебе, получай лопаты по хлебалу. Иди копать картошку. Так, я еще забыл вам кое-что показать. Во, смотрите, это граффити. Когда мы получим балочек с краской, мы их можем закрашивать. Всего граффити в игре то ли 50, то ли 100, не помню. И за их покраску, за все покраски дают... Короче, дом, в доме оружие будут некоторые спавниться. И все наши напарники будут ходить с более лучшим оружием. То бишь, с... это... с УЗИшками. Ой, с МП-5, точнее, и с... И с пистолетом. С зиглами и ножиками, точнее, хреножиками. Вот мы получили так 9. Давайте еще тут бомжа ушатаем. Что-то тут развалился. Пошел нафиг отсюда. Так, и последнее э, оружие. Вот здесь пистолет у нас спавнится всегда. Вот такой, по сути, наборчик небольшой мы с вами получили. Что еще вам рассказать? Можно ушатать чувака. Он убежал от нас. Давайте еще раз бомжа ушатаем. Чтобы так прикольно драться, это надо на F нажимать постоянно при драке, если что. Так, я кое-куда поехал. Ну и раз у нас игра называется Великий Угон Автомобиля, то, естественно, тут же можно у нас угонять автомобили. Нашим любимым девам заниматься. Эх, тут радио, конечно, не такое крутое, в отличие от GTA или GTA 3, но все таки есть одна прикольная радиостанция, называется она Radio X. Если хотите в Ютубе, можете найти, послушать. Тут играет исключительно рок, там. Расскажу вам о кое-каком неприятном моменте. Каждый раз, когда я... Я же не проходил миссии, а просто начинал с новой игры постоянно и устраивал хаос, там. И все такое. И каждый раз, когда меня убивали, я появлялся в больничке и смотрел на постоянно на вот эту вот сценку нафиг. Это меня бесило. Это нельзя пропустить там, скипнуть никак. Ты при... Тебе просто приходилось это взять и смотреть. И меня это просто бесило. Это всех игроков бесит, если честно. Это было еще с GTA 3, но в Сан Андрес. Ээ... Вот это выявилось больше. Так, ну что, погнали дальше. Ну и вот у нас мусорской участок, тут то же самое, когда тебя арестовывали, не дай бог, ты появляешься просто нафиг здесь. Туда войти можно, если что. когда у тебя появляется уровень розыска, будут местные силы там. Ой, мне это никак не скипнуло, ну сейчас вот я раз вот, поуч... ну, забрал эти подсказки, то если я буду погибать, то этого не будет. Просто будет появляться и все сразу в бой. Ну, вы же знаете, когда я буду умирать, я просто перезагружать сохранение буду. И по сути, я типа не умирал, да? Я еще вам кое-что. Ну, зайду, покажу. В полицейском участке. Там, конечно, ужас есть. Хотя, не знаю. Ладно, зайду, покажу. Че, отделение полиции. Вот смотрите. Мы таки заходим. Заходим. Ищем. Так. Так это не здесь. Я не пьяный, господин полицейский. Я просто тут хочу кое-что подписчикам показать. Нет, дробашек брать не будем, иначе мы звезды розыска себе тут получим. Это где-то здесь. Тут пистолет у нас спавнится. О! О! Броня! Все забрали броню. Эти люди арестованы, курят в тюрьме, вы представляете? Причем они в гражданской одежде нафиг тут находятся. Ох уж это... Демократия. Да. У нас тут дубинка. И смотрите. Как думаете, что это за фиолетовая штука? Если честно, я в детстве думал, что это у нас. Эй. Я думал, что это шарик фиолетовый. <laughs> Зачем я это подобрал? Я не знаю. Я думал, что это фиолетовый шарик. Да, это оказалось кое-что похуже. Да если вы не знаете, что это, то лучше не знаете. Считайте, что это за... Что это у нас фиолетовый шарик такой. Так, ну и напоследок я еще давайте покажу, какая у нас тут карта. Вот, у нас тут район Грув Стрит. Здесь находится... Оп, смотрите. Вот это у нас вся карта. И она у нас еще не открыта. Эх, да, огромная карта. Целый штат нам дали. Вот это вот Сантос, по сути, Лос-Анджелес. Тут есть деревушки. Раз, два, три. Вот, по-моему, четыре деревни, вот пять деревни, Ну ладно, вот сан фиеро это по сути Сан-Франциско. Вот тут еще деревушки есть. И Вас Вентурос, то бишь Лас-Вегас, мой любимый город. Шучу. вос мне нравится больше. Ну вот такая вот у нас карта. Напишите, как она вам. Она больше, чем в GTA 4. Тут нам дали целых три города и по сути, это целый штат. Ну и вот у нас сводочка. Сейчас мы точнее сюда вот приехали. Вот здесь вот, в вос Смотрите. Я вам кое-что покажу, что у нас тут есть. Это миссии Курьера. За их выполнение у нас тут будут по сути спавниться денежки. По сути, вот можно тут Деньги будет собирать Всего 4 миссии, чтобы у нас э, Тут спавнились денежки Вот так вот просто на На Q и e Поворачиваем камеру И бросаем пакетик Который был в GTA 3 Вот, если так посмотреть, замедлить То это, по сути, скрытые пакеты из GTA 3 Только они и здесь у нас есть А там наркота находилась в GTA 3 И еще денежки А здесь мы, по сути, а может это, это и мы и наркоту доставляем? Хрен его знает? Полицейский участок наркоту? Хм. Похоже, игра что-то знает. Ой, у нас тут менты на байках будут. Вот эти вот. По сути. Они сразу в, из мотоцикла прям в тебя стреляют из пистолета хоть на первой звезде. Они меня бесят. Очень бесят. Оп, ты куда припарковался, мужик? Посмотрим. Так, вторая миссия. Ох, знаете, мне столько всего хочется рассказать, ведь это моя ностальгия, игра детства, по сути, моя вторая gta в которую я играл. Ну, мы одновременно и в GTA Vice City играли, и в GTA San Andreas, но вот в Vice City я первый, первые попробовал. И мне Vice City нравится больше, чем San Andreas. Посмотрим, как у Они Про и Рус Александру эта часть зайдет. Особенно интересно, как Рус Александру, может, эта игра станет лучше, чем Watch Dogs. Ведь все так говорят, что San Andresco Это шедевр, это лучшая игра В открытом мире Тут, Кстати, я забыл вам сказать, что у нас тут Есть прокачка персонажа да. Если нажать на таб tab... Блин, пока мы на велике Нельзя посмотреть, к сожалению Пока уж Потерпите, потом покажу Ну тут, короче э, ну, Можно ходить в тренажерный зал Вот лишний вес Че орешь? Девка орет какая-то можно ходить в тренажерный зал, мускулатуру себе качать. Можно жирным стать, если жрать много. Можно прокачивать навыки стрельбы из оружия. Можно навыки вождения. Ну, по сути, все эти rpg э, РП элементы По сути, добавили в Сан-Андрес. И многим это нравится, но не мне. <с> Потому что тут надо будет жрать, чтобы мы не сдохли. Иначе будем постоянно сдыхать и появляться в больничке. Эх. Вообще, у, у, у, есть... у меня есть... И лицензионный диск, по сути, GTA San Andreas. И там модификации есть, причем всякие. Но модификации я проходить на канале не буду. Потому что я их и до конца не одну. Ну, только одну прошел называется GTA San Andres Forса. Как-то такийский дрифт, по-моему. Я Rus Games Drive еще проходил. Вот до конца. Я там помню, что как завершаешь последние гонки, тебе 5 звезд дадут или 6, и там военный вертолет начинает тебе преследовать, да. Прям. Хоть на край карты полеси за тобой. И умирать будешь, он все равно будет преследовать, пока его не уничтожишь. Да, было прикольно. Эх, надеюсь, я пакетиками не промахнусь. Вот напишите в комментариях, пожалуйста, сразу, э, все, кто может, там, Лони Про и Рус Александр, и те, кто смотрит меня, если такие люди будут. Мне надо будет вот. Короче, по сюжету игры нам будет... Ну, нам дадут возможность захватывать территории, да? Как это было в Сталкере чисто Небо, допустим. И вот мне надо ли всю территорию захват захватывать? Весь лос Сантас там. От Баласов, от Вагасов. Банда такая есть, просто Вагасы. И они тоже вражеские к нам относиться будут. Вот прикол в том, что... Это нужно будет по два раза делать, и я могу, по сути, сделать только один раз, когда это нам будет по сюжету, а то первый раз это вообще не обязательно делать. Поэтому, если вот... Ну, захват территории будет где-то длиться два часа, получается, если я по-часовому буду, по часу записывать, то это, блин, по два ролика будет ходить, поэтому не знаю. Стоит ли мне это выполнять на видео, захват территории, я даже не знаю. О, это еще не все, это у нас уже третья миссия. И вот еще хотел сказать, вот тут тоже есть бизнес, вот как раз вот этот бизнес у нас самый первый, по сути, доступный. У нас раз тут будут спавниться денежки. И поэтому я не знаю, хотите ли вы, чтобы я все, ми все миссии с бизнесами выполнил. Это, по сути, побочки, и они вообще на сюжет никак не влияют, но если вы хотите это увидеть, то напишите в комментариях, пожалуйста но по крайней мере, вот ну, с Полерно, Миссис Казино и с Узиро uh, я это выполню на видео. Даже если вы это не захотите видеть, я все равно выполню. Вот. А что насчет остальных там будут? Там работа в карьере. Да. Не повышать себе карьерный рост, а прям в карьере работать. Там камни сбрасывать нахрен. На биазе кататься. Ой, у нас в этой GTA самые разнообразные, до выхода GTA 5, самый разнообразный спис... Ой, э э как сказать, выбор транспортных средств от велосипедов до реактивных самолетов. И джетпак тут будет, как вы, может, слышали когда-нибудь. И вот поэтому многие игроки эту часть и любят. Для меня она даже, если честно, похуже, чем GTA 3. Мне GTA 3 нравится больше, если честно. Можете осуждать меня, если что. Вот, видите, мы мускулатуру прокачиваем, пока катаемся на велике нафиг. О, теперь ты можешь совершать более высокие прыжки. О, во, у нас тут пробка какая-то случилась. Сейчас тут до, до смерти там будут драться битами. Ой, какие тут агрессивные водители, если честно. Вы бы знали. Если чё, показывать иногда буду... Если кто-то ждал смешные моментики в начале видео, то у нас они будут, естественно. Поэтому все, Старые добрые смешные моменты от Вегаса вернулись в начале видео. Вот. Кстати, я не дорассказал про диск. У меня это лицензионный диск, но несмотря на это, у меня вся музыка на радио вырезана там. Там просто реклама осталась одна. Представляете, как я проходил, слушая одну рекламу? Ну, точнее, не проходил, а игра фанился. Я не доходил до миссии. Я потом скажу, до какой миссии я доходил, забрасывал, пытался. Что-то мне... Ну, не, не шибко нравилось эта миссия выполнять в GTA San Andreas. Что-то я не знаю почему. Блин. Хотел перепрыгнуть, а, видите, я уханулся. Просто там надо на ну, этот... Тут многие достопримечательности, раз это у нас Лос-Анджелес, у нас тут многие достопримечательности сохранены. Поэтому вы все увидите. Кто хотел в Лос-Анджелесе побывать? Вот, представляю вам GTA San Andreas. Или GTA 5? Блин, мне бы хотелось GTA 5 проходить, а не GTA San Andreas. GTA 5 вообще шедевр, реально. Я думаю, она вам понравится, станет самой любимой частью GTA у вас. Ну, по крайней мере, у Рус Александра. И его не про. Ну, многие игроки так считают, что GTA V лучшая там часть, а кто-то ее худше считает за счет того, что тут физику упростили. И прочее. Физика не такая кру та крутая, как в GTA 4. Ну и вот я, кстати, скажу, что сделаю чуть-чуть небольшой перерывчик от GTA San Andres'а. Вот, у меня выйдет видосик про Quake Life и Quake, про Quake Champions. И поэтому соскучиться по GTA, вы еще усп не успеете. <с> Потому что всего две игры нафиг будут. Вот так вот. Эх, работа курьером. Типичная Яндекс. доставка Или Delivery Club. Ну, те, кому нравится, те играйте там в шедевр от Казимы под названием Death Stranding, хотя это не... мне вообще игра не нравится это. Вот, что еще вам рассказать? Столько всего, по сути, можно рассказывать, по сути, в этой игре огромный большой открытый мир, но он такой пустой, что тут многие игроки повыдумывали, повыдумывали всяких там бигфутов, НЛОшек, которых нет в игре. И поэтому многие игроки их искали, в том числе и я. Я часы проводил, чтобы там найти Пикси из Мэнханта. Серьезно. В игре думали, что есть Пикси из Мэнханта. Ну, он есть, но я потом покажу, в каком виде. Вот. Ну, а так, чтобы тут живой NPC с бензопилой нас преследовал. Нет. Каким чёртом он тут окажется? Так, я в это не вмешиваюсь. Но если чё, я напомню, что Мэнхант по сути тоже 3D вселенная, тут много будет всяких там предметов из Мэнханта, отсылок на Карцер Сити там и поэтому... Ну, если вы хотите подробнее с этим... <сосы> О! Мед сбил своего мента! Представляете, это дезертирство! Он убил своего мента который гнался за преступником, капец! Представляете? Дезертир нафиг! Ох уж эти мотоциклисты менты, Минты-байкеры. Что он хочет? А, я подумал, на наших братанов напасть хочет. Я уж хотел его, так сказать, от отдубасить. Shut up, bitch! Вайнвуд, вот это, по сути, Голливуд. Вот эти вот зна знакомые буквы. Голливуд, Холливуд. Которые вы видели. По картинкам, Да. Вот Эх, ностальгия И модификациях стали тоже ностальгии, в которой я играл, если честно А GTA 4 до сих пор не ностальгия Хотя я, блин, играл еще в 2011 году Когда мне тетя, блин, на 8 лет подарила диск С GTA 4 Почему она не может стать моей ностальгией? Хотя вот Дум первый стал ностальгией, хотя я в него играл только в 2013 году. Самый первый Дум, Серius Sam 3 и причем HD части тоже не стали ностальгическими почему-то. Хотя их тоже вот с 2010 по 11 год там 12 играл, задрачивал. Со временем все поменьше, поменьше, потому что и другие игры проходил. Ну Но почему-то ностальгии не стали. О, черта хрен знает Вам вообще пока Увлекательно это смотреть По сути это вообще Не обязательно мы все выполняем Просто я, знаете, почему решил выполнить Помните, как в GTA Vice City я дал Обещание, что если заработаю много денег Я куплю все дома в игре И я это обещание сделал Если то же самое будет в GTA San, San Andres То я куплю тоже все дома в игре И все недвижимости Некоторые недвижимости. Ну, по сути, все недвижимости нужно будет покупать по сюжету. Ну, это так. Дополнение. И вот, если мы заработаем много денег, то я куплю все, все домики. А домов в игре очень много. Если что. Сам опасный ты, чел. Хочешь по тротуару. Ух, какой опасный, блин. О, смотрите. Я еще, кстати, признаюсь, у меня не совсем оригинальная версия GTA San Andreas стоит. Вот если посмотреть на, на Луну, вот Вагасы, кстати, стоят, то она какая-то, как вы видите, слишком высоко детализированная. Вот впереди нас Луна, а она должна быть такой же, как в GTA Vice City GTA 3. А все дело в том, что у меня тут стоит такая сборка, которая возвращает всякие вырезанные фичи из стимовской э, версии GTA San Andreas a. Ну, у меня пиратка, но, по сути, это... Просто в стимовской версии там столько всего было вырезано Всяких штучек из PlayStation 2, там, из дисковых версий GTA San Andreas Таких, как вот, фазы луны, вот видите, она полумесяцем таким у нас стала и вот это вот Silent Patch называется у меня, вроде бы. И поэтому вот у меня он установлен. По сути, с самого начала, как скачал эту Сан Андреску. Так он у меня уже установлен. Ну не знаю, может вам четвертая часть GTA понравится больше там не про Ирус Александр, потому что вы видите, что игра такая устарела, устарела выглядит по сравнению с GTA 4. Я все понимаю, я все понимаю, просто игра выходила на PlayStation 2 и вы понимаете, что там по сути на нормальной графонии нельзя было сделать. И вот вместо этого и разрабы Сделали огромную аудиторию со всякими, всякими, всякими мелочами там, мини-играми, побочными миссиями, огромным открытым миром, обширным списком транспортных средств и все такое, по сути. И вот в этом фишка GTA San Andreas. Так, ну все, мы сейчас все выполнили. Опять куда-то припарковаться приехал. Ну давай, пропадай надпись. Припарковался и пошел. Молодец, красавчик. Посмотрим, сколько заработал. О! Легендарная музыка. Надеюсь, она была слышна. Ностальгия. Все любят эту музыку у нас. Ну как в GTA Vice City, если вы помните тоже тут это? Доход будет у нас приносить. 20 долларов. Вот пока заработали, 20 долларов. Давай мы тебя убьем, куртка Бейн. Чтобы тут ты не смотрел ничего. А ты куда побежала? На труп, смотреть? Брось пистолет себе в жопу Нафиг О, ножик, хреножик, а че у меня лопата? Ну нафиг Вот так вот Вот 20 долларов еще заработали У нас тут всегда денежки будут спавниться Магазинчик у нас называется 24 на 7 Если что. Тут у нас два игровых автомата есть И Торговый автомат из Мэнханта с пранк. Можно восполнить себе здоровье Пейте газировку, чтобы восполнять себе здоровье если что, я помню давным-давно в детстве в таком подобном магазине видел однажды спавнился дробовик, но нигде больше об этом информации я не нашел. Представляете? В детстве, когда я играл у бабушки, тут дробовик заспавнился однажды, и больше я ни разу в жизни этого не видел. Сколько информации в интернете смотрел, никто про это не писал, но я вам уверяю, что было такое. Почему он заспавнился, я не знаю. Это просто закуска, тоже восстанавливает здоровье. Если так посмотреть, то у нас тут... Вот это вот чипсы лейс, если что. Вот эти чипсы. Может так издали будет похоже. Да. И у нас тут продавец. По сути, это теперь наш бизнес. И если что, можно посмотреть. У нас надписи на русском языке. Начни свой день старелочки сока. Если что, это такая сборка ГТС По сути, интерьеры у меня на русском языке будут. Нафиг. Представляете? Такая... Такой прикольчик. А это если чё, ой, если чё в камере, вот это вот похоже немножко на лицо инопланетное. Если так посмотреть на вот этот кружок, он э, согласитесь, что и на, на инопланетянина немножко похож. Ну все, ты говоришь осторожно. А если я тебя ушатаю прямо в магазине, тебе это понравится? Да чё ты что-то такой живучий. Почему он без, вообще без сговом торсом ходит? Еще один брат-близнец появился. Ну нафиг вас таких. И теперь, что, едем домой. Нужно угнать машину нафиг. О, спасибо за тачку, идиота. Тебе вообще... О, кстати, смотрите. СиДЖЕЙ ХАУК! Ух! Ух! Толкаем машину. Я спёр твою машину. Чё ты при пристал нафиг, блин? Да я... пошел я... нафиг, черт! Хочу баблишки забрать. Вот так вот мы можем толкать машины с 60 FPS. <как> Максимальное здоровье улучшено, если что. Я такие моментики буду вставлять в видео, hey, чтобы man, вы знали, что у меня прогресс не стоит на месте. Вот, на тап нажимаем и смотрите, у нас такие светины есть. Уважение, выносливость, мускулатура, лишний вес, внешность. И причем это еще не все. У нас тут еще и скрытые параметры, такие, так, как, такие как вождение там и, и прочее. Вот, первая миссия, ну, та, вторая, по сути, Райдер называется hey, Эй, чувак, чего ты хотел? Хотел видеть моего you. кореша, ты чего? Yeah, да, man, чувак, да, хорошо, что ты вернулся no love, Что, no даже her? подружки не обнимешь с меня? Oh, Ах, шоу, да, конечно, ниггер виноват, ну так I'm зачем пожаловал? Man, ну for? да, чувак, что тебя беспокоит? Man, чувак, когда пиццерия на нашей территории убирает граффити С другой стороны, это прекрасно, придется преподавать ему насрать на Гроуф Стрит Ты поможешь? Я всегда помогу Конечно, братанов не бросаем Ой, у нас тут музыка играть. Ух, да, идем с учера. Вот, если вы загуглите Изи И, e", то вы узнаете, с кого срисован Райдер, если чё. Вообще-то дом Райдера, а вот там вот дом Свита стоит. Hey. Чё? Поехали. Эх, жаль, что вы не сможете нас этой музычкой на радио X. Ну hey, no, вы тут болтаете? У тебя пять минут под стрит, под диджей так. Когда ты уезжаешь, он подумывает о том, чтобы остаться, представляете? Мы всегда здесь были, придурок. Да, ну теперь я вернусь, я в курсе всех ваших дел. Ой, опять нафиг. Ну, мне все равно будешь предателем. Это ты предатель, ты слышишь, охренел? Охреневший райдер. Скотина. Ты знаешь меня? Ты откуда знаешь мое имя, СиДжей? Вот так вздохнули чуть-чуть и сели. О, что это там такое? Что это там такое в зеркале? Гараж какой-то? Нифига себе. О, а это кто такой красавчик? Ух ты, а это кто за Морган Фриман какой-то? Так. Ой, прости, я не хотел это доставать, фиолетовую штуку. Так, смотрите. Смотрите, грешок. Можно в любой раз сделать себе любую... Э прическу. Можно взять... Афро... Просмотр. Он нам сделал волосы. С помощью... Машинки. Но я отказываюсь от этого. Давайте посмотрим... На топ Оп! Смотрите. И у нас другая прическа. Магия! А если Сезар и бородка? Оп! У нас борода появилась. Вы представляете, какая какой грешок? Ну, чтобы вот есть, э, я куплю самую дорогую, по сути, прическу. Гангстерскую, чтобы меня райдер зауважал. Но прикол в том, что нафиг тут... Видите, что он делает. <связь> <чё> он делает? <связь> ну все, этого достаточно. Он В любой момент может <связь> мне сделать волосы. Если что. Айлдвуд. Знаешь что, я беру свой слово обратно, старик Рис еще знает свое дело. Вы видите? А он бы мог меня обматерить, если я бы какую-нибудь другую прическу выбрал. Посмотри, никакого уважения края, но он очистил все надписи. Да блин, такой тоси, Си Джей! ха чего-нибудь, я подожду здесь, потом заскочу, закончу то, чем мы начали. Ну да, у нас тут, если не буду есть, то у меня будет вес уменьшаться, потом здоровье, и я так буду дохнуть постоянно, пока не буду жрать. Больнички появляться постоянно. Ну, пока первая серия вам может показаться не, непонятной, да, но по сути у меня все такие первые серии у игр с открытым миром. Вот у нас пиццерия, все на русском. Предложение дня. Все пиццы с мясом за полцены. Э, чё? Еще раз. не Нис... Неспенный. А, испеченный хлеб. Беспечно, да? Две соды по цене одной. Предложение дня. Вот у нас тут заказы, десерты, и воскресное меню. Ланчи и да, детское меню отсутствует нафиг. Ух! Что я с этим сделаю нафиг? Ладно, шучу. Огнеметчик лучше. Ой, огнетушители возьмем. Нафиг это нам этот фотоаппарат нужен. Бомжара ест в пиццерии. Как вы таких посетителей впускаете? Если много есть, то мы стошним. Если что. Ну, кусок пиццы есть. У нас есть кусок пиццы. Потом есть у нас W Deluxe. Вот это скушаем, наверное. Потом целая пицца есть. Есть салатик. За 10 долларов. Охренеть, какой грабеж. И кусок пиццы. все. Сразу еда готовая. Давайте-ка покушаем мы вот этого вот, чтобы восполнить себе вес. Так, если много жрать, то я блевану. Надо как-то есть аккуратно. Все, хватит, думаю, достаточно. Райдер, ты что делаешь? Отражение есть, смотрите. Эх чувствую, Годим бабки, это ограбление! Райдер, Райдер только не сейчас! Это я не, не я, я дебил. дебил! Кроме тебя тут короткошей нету, я чувствую твою эмоцию. Черт, ты С спячу, пошли отсюда! Узнаю у старого СиДжей, предатель, настоящий предатель. Вот, черт, бежим! Вот это чел, если честно, немножко меня пугал. Ой, нахрен. Че вы встали, господин полицейский? Убей мента, пожалуйста. Выстрели, как-то постарайся в мента выстрелить. Ты чё, хренел что ли? Ну все, тебе не жить. Давим на глазах. Давай беги пешком. Ой, заносит. Физика автомобилей тут просто худшая нафиг. Среди всех частей GTA мне вообще не нравится. Ну вот такая у нас миссия Напишите как по первым впечатлениям вам игра Пока Я думаю на этом закончить выпуск Говорю закончить выпуск Что-то я думаю серия немножко непонятной получилась Как всегда Ну надеюсь кто-то поностальгирует от этой игры А кто-то Захочет ее перепройти with... Лучше взгляни with... к свету, он что-то говорил with... насчет граффити Оу, with... oh, увидимся чувак Райдер кепку забыл куда-то Миссия выполнена. Уважение плюс. Вам тоже уважение, подписчики, за полный просмотр, если кто-то это сделал там. Поэтому всем огромное спасибо. Кстати, перед откончанием выпуска я отправлюсь, сделаю себе другую прическу. Я хочу более нормальную прическу. Вот вам как эта прическа нравится? Нет? А если я сделаю, допустим, вот такую флет-топ за 500, самую дорогую по сути? Ну, как и эту. Только вот мне это нравится больше за присутствие в ней волос. Если честно, мне кажется, я на Элвиса Пресли похож. Такая рифма получилась у нас. Ну и все. И на этом я, думаю, закончу с вами первую серию. Так что всем огромное спасибо за просмотр. Сиджей с вами прощаются. Запомните, ненавидите ба ненавидьте бавосов, если чё. Они полные чмыри и они к нам пристают, если чё. Всем удачи, всем пока. Вот вы видите, какие они чмыри, эти бавосы.